всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео я хотел бы поговорить о преимуществах которые э, вы можете использовать когда переводите MIDI в аудио э, дело в том что меня часто спрашивают для чего э, вообще стоит переводить MIDI в аудио когда можно работать полностью в MIDI и уже делать сведения и э, ну всю работу над проектом делать э, в тот момент когда у вас э, основные партии записаны в меди вот я сразу скажу что я лично всегда разграничиваю то есть э, у меня э, если я работаю над композицией от и до я всегда делю ее на три этапа. Первый этап это запись, аранжировка, когда прописываются партии, подбираются, работы с MIDI или с живыми инструментами, с дублями и так далее. Далее у меня идет отдельный проект сведения. То есть я туда уже сохраняю финальные версии дублей, перевожу все миди партии в аудио аудиопартии. И третья стадия это уже мастеринг, когда я вывожу уже сведенный проект и уже делаю мастеринг отдельно в отдельном проекте. И я на самом деле настоятельно рекомендую делать именно так это во-первых дисциплинирует а во-вторых эм, очень много дополнительных возможностей есть которые не всегда бывают когда у вас в все одном проекте во-первых э, это конечно же ресурсы э, на некоторых компьютерах просто не получится с каким-то большим количеством дорожек сделать э, одновременно держать в проекте э, кучу синтезаторов или сэмплеров одновременно с этим кучу плагинов для обработки каждой дорожки и потом еще и э, делать мастеринг там где-нибудь на стерео выходе то есть на мастершину шину стоит какие-то плагины э, по мастерингу ну то есть э, я просто неоднократно видел что так некоторые делают и я лично не придерживаюсь такой методологии и э, знаю много Против такой системы, вот, которая на практике ну, скорее э, ограничивают, нежели расковывает Поэтому имейте в виду, но более подробно об этом я буду говорить в каких-то других видео Здесь я хочу именно сконцентрироваться на преимуществах перевода MIDI в аудио То есть когда я э, подготавливаю проект к сведению, я всегда все партии перевожу в MIDI И вот многие сейчас спрашивают, ну а что прям такого дает этот перевод в MIDI э, Ну можем рассмотреть, к примеру. вот у меня здесь есть такой набросок Давайте послушаем. А, вот, допустим, я хочу сейчас вот, этот, вот эту партию вот этого высокого синтезатора а, перевести в миди, а, в аудио, точнее, из миди в аудио. А, ну, как более подробно это делать я говорил в отдельном видео, поэтому здесь я просто сделаю экспорт. Все как есть. Bounce in place. И э, во, -первых, во первых, у меня есть э, доступ к волноформе. то есть я могу посмотреть, что у меня как происходит в звуке, э, потому что бывает, что фазы например, одного синтезатора э, складывается с фазой другого синтезатора, и они вместе звучат не так жирно, как по отдельности. Это особенно э, относится к тем, кто работает с танцевальной музыкой, там с трансом и так далее. То есть там очень это важно за этим следить. В медиве за этим никак не проследите. Если что, можно здесь чуть-чуть сдвинуть или под, под, подправить фазу. То есть всегда можно сделать очень легко очень просто в аудио это все наглядно видно очень легко далее у этого синтезатора есть очень такой явный хвост причем это не ревер какой-то это не какой-то эффект это именно хвост самого синтезатора то есть вот сейчас я отключаю посыл на ревер Вот слышно такое после, после звучия. И оно в целом мне нравится. То есть я его не хочу убирать из звука, но где-то его можно убрать, то есть на каких-то отдельных э, дол долях. Вот здесь, например, я хочу просто вырезать. То есть можно сделать таким образом. Uh, или там как-то более коротко. Ну, то есть, можно сделать uh, таким образом, можно сделать какие-то гличи. То есть, можно обрезать, например, uh, допустим, по 32. Эту зону. Так, здесь давайте тоже ровно отрежем. Фейт нам не нужен. То есть, я могу, например, uh, сделать разрез, допустим, по. Ну, давайте по 16 сделаем. С помощью ножниц. И, например, замютировать э, какие-то отдельные вот эти, хвосты и получить такой эффект тремола. Ну, это можно, конечно, сделать все быстрее, чтобы более был явно. Ну, то есть вы понимаете, что можно разные вещи делать. А, также еще что можно сделать? Можно работать с фейдами это тоже очень важно иногда хвост тянется слишком долго и нужно сделать такой некий фейдаут это тоже будет сложно сделать с миди это нужно будет прописывать автоматизацию дорожки это очень неудобно то есть можно сделать фейд можно сделать slow down эффект это тоже бывает очень интересно ну может быть не в контексте этого трека но иногда это бывает нужно ну то есть идея понятна. также можно какие-то звуки потом отдельно тюнить и стрейчить, использовать flex time чтобы создавать какие-то спецэффекты Ну то есть аудио форматом все равно имеет такой ряд некоторых преимуществ которых нет MIDI. то есть MIDI это я бы сказал такая первая стадия работы со звуком то есть вы набрасываете партию аранжировку вы можете быстро поменять звук вы можете поменять тональность без потери качества это все понятно но по дальнейшей работе которая нужна при сведении музыки в первую очередь MIDI не Недостаточно, то есть возможности меди недостаточной то есть если вы на стадии сведения что-то меняете в меди то скорее всего просто не доделали э, чего-либо в аранжировке. то есть вам стоит вернуться в проект аранжировки там это делать и уже работать в проекте сведения уже с обновленным аудио Ну, а в случае это так бы поступал бы я и много э, знакомых э, коллег моих так бы бы сделали ну и конечно же всякий миниты звукорежиссер поступает тоже именно так же Uh, поэтому советую, если у вас еще нет такой какой-то организации, самоорганизации по этому вопросу, вот советую вам попробовать как-нибудь на каком-нибудь проекте все-таки uh, работать больше с аудио во-первых будут какие-то новые возможности открываться и возможно идеи какие-то новые приходить когда у вас есть доступ вот к таким вот мелким каким-то изменениям, редактированием то есть как я уже сказал можно фазу поменять можно что-то растянуть замедлить то есть то что не получится сделать с миди партией. вот поэтому обязательно попробуйте в этом видео я Наверное, уже больше ничего не добавлю. В целом все понятно. Конечно, может быть, какой-то аспект я забыл конкретно, по, что можно еще с аудио сделать, чего нельзя сделать с меди. Но я уверен, что вы уже сами эту идею разовьете и поймете, что в этом есть ряд преимуществ. Ну что ж, увидимся с вами в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!